Привет, посетители Психушки, и добро пожаловать на очередное видео. Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия на канале Немиркин заключается в том, чтобы сделать контент о психическом здоровье и заботе о себе более доступным для всех. Итак, давайте начнем. Каждый человек в какой-то момент оставляет отношения, работу и дружбу. Иногда это оказывается благословением, потому что они все равно нам не подходили. Но что делать, если вы не можете жить дальше или смириться с этим? Что происходит? Это просто вы не можете собраться с мыслями? Или здесь есть что-то более зловещее? Незажившая травма в отношениях гораздо глубже, чем стресс или проблемы в отношениях. Это неспособность двигаться дальше из-за ваших предыдущих отношений. Прежде чем мы начнем, мы хотим сообщить вам, что цель этого видео – помочь вам понять травму отношений и, возможно, то, как это может относиться к вам. Исходя из этого, вот семь признаков того, что что у вас может быть незажившая травма отношений. Первый – раздражающие физические симптомы. Чувствуете ли вы себя полностью опустошенным после окончания длительных отношений? Исследование показывает, что неразрешенная травма может усугубить обычные боли и ломоту. По-видимому, это связано с тем, что травма приводит ваше тело в состояние постоянной повышенной готовности, что связано с активацией физиологической реакции борьбы, бегства или замирания. Токсичные отношения являются стрессом для вашего разума и тела. Стрессовая реакция вашего тела рассчитана лишь на короткое время. На короткий промежуток времени. Но, как отмечают некоторые эксперты, длительное пребывание организма в состоянии стресса может привести к усилению воспаления, артриту, сердечным приступам, ослаблению иммунной системы и хроническим болям. Во-вторых, ваше тело и разум чувствуют себя разъединенными. С тех пор, как вы расстались с бывшим, говорят ли вам люди, что вы витаете в облаках? Вам стало казаться, что ваша жизнь — это какой-то фильм, за которым вы наблюдали со стороны. Когда отношения стали ухудшаться? Это признаки диссоциации или ощущения оторванности от реальности. В одном исследовании отмечалось, что люди, которые обращаются за помощью в связи с травмой, часто сообщают о чувстве разобщенности. Диссоциация подразумевает нарушение вашего восприятия, памяти, обработки информации и эмоций. Это включает в себя поведение или чувство, как будто травмирующее событие все еще происходит. В-третьих, ваш мозг работает по-другому. После прекращения токсичных или травмирующих отношений замечали ли вы, что у вас появился мозговой туман, забывчивость или скачущие мысли? Это происходит потому, что стресс от токсичных отношений и реакция вашего организма на стресс продолжается. Гормоны стресса, адреналин и кортизол не предназначены для того, чтобы находиться в вашем организме дольше, чем несколько минут за один раз. Их постоянное присутствие в организме изменяет работу некоторых частей вашего мозга. Поэтому вы, вероятно, заметите, что не можете сосредоточиться, у вас ухудшается память, вы чувствуете себя неуправляемым или у вас скачут мысли, и вам трудно разобраться в своих чувствах. Вы легко расстраиваетесь или злитесь. В-четвертых, большие проблемы с доверием, даже с людьми, которых вы знаете и любите. Возвели ли вы вокруг себя стены? Трудно ли теперь верить в других? Помимо того, что травма изменила части вашего мозга, травма, нанесенная токсичными отношениями, нарушает вашу способность чувствовать себя в безопасности с другим человеком. Эта тревога может заставить ваш разум придумывать все возможные сценарии конца света, чтобы защитить себя. В результате вы сомневаетесь даже в тех, кто желает вам только добра и не сделал вам ничего плохого. В-пятых, вы можете затевать драки или ввязываться в рискованные дела. Страдающие от неразрешенных травм постоянно чувствуют себя на грани, поэтому они иногда ведут себя рискованно в поисках ощущений, чтобы получить острые ощущения, как способ почувствовать, что они контролируют ситуацию или чтобы отдохнуть от симптомов травмы, таких как повторное проигрывание травмы, депрессия или чрезмерный анализ своих недостатков. Эмоциональные воспоминания и все биохимические изменения, вызванные токсичностью вызванные токсичностью, заставляют вас чувствовать, что вы все еще находитесь в токсичных отношениях. Вы чувствуете, что должны бороться, чтобы выжить, даже если ваша нынешняя ситуация совершенно безопасна. Люди, которые испытывают диссоциацию в результате травмы, чаще проявляют агрессию, чем те, кто не склонен к диссоциации. В-шестых, постоянное чувство стыда. «Ух ты, я ужасный человек» или «Почему я не видел этого раньше? Я такая дура, что осталась. И я такая тряпка». Таковы обычные мыслительные процессы у тех, кто пережил травму отношений. Они винят себя в том, что ничего не вышло, и им стыдно. Большая разница здесь сводится к понятиям построения и стыд. Чувство вины означает, что вы чувствуете себя плохо из-за чего-то, что вы сделали. Стыд означает, что вы чувствуете себя плохо из-за того, кем или чем вы являетесь. Слишком сильное чувство стыда или вины может не только парализовать, но и связано с травмой. Исследования показали, что токсичный стыд может усилить психические, эмоциональные и физические симптомы травмы. И во-вторых, вы физически реагируете на эмоциональные триггеры. Вы когда-нибудь слышали песню или видели фотографию, которые вызывали у вас чувство ностальгии? Когда у вас есть незажившая травма отношений, триггеры, которые кажутся нормальными, принимают гораздо более мрачный оборот. Со временем эти триггеры становятся все более интенсивными, поскольку воспоминания, связанные с травмой, становятся более навязчивыми. Исследователи считают, что эти физические реакции вызваны миндалиной и нейромедиатором ацетилхолином в реакции на стресс. Физическая реакция на травматический триггер может выглядеть следующим образом одышка и потливость, когда ваш начальник задает вам вопросы, определенные песни или фразы вызывают у вас тревогу, или вы чувствуете себя больным, когда вы чувствуете запах определенных продуктов. Может быть, у вас начинаются боли в груди или дрожь. Когда люди невинно заговаривают о вашей прежней работе или любимый ресторан вашего бывшего, травма глубже, чем просто застревание в прошлом. Симптомы незажившей травмы отношений могут причинить вам боль. Но если вы уделите время тому, чтобы узнать о том, что вы пережили, вы сможете понять, как начать исцеляться. Ваш путь исцеления может идти не по прямой линии, и он, конечно, не будет идеальным, и это нормально. Просто пока вы продолжаете ставить одну ногу перед другой. Можете ли вы отнести себя к какому-либо из этих признаков? Замечали ли вы их у кого-то из окружающих? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Также не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подпишитесь на канал Немиркин для получения новых материалов. И, как всегда, суперспасибо за просмотр!